Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лера, и я рада видеть вас на моем канале, который в основном посвящен рукоделию. В этом видео я покажу и расскажу вам, как связать красивую сумку шоппер из мотивов крючком. Сначала поговорим о конструкции, размерах сумки, нужных материалах и инструментах. Сумка получилась не очень большой, прямоугольной формы. Состоит из нескольких элементов. А именно, двух стенок, собранных из бабушкиных квадратов. Одна стенка сумки состоит из 12 квадратов. Соответственно, на обе стенки потребуется связать 24 квадрата. 12 с оранжевой серединкой, 12 с желтой. Боковинок и дна, связанных одной деталью, и двух ручек. Все элементы сумки мы будем собирать между собой в процессе вязания. Все замеры я проводила уже после ВТО. Ширина сумки 28 см, высота 34 см, длина каждой ручки 36 см, ширина общей детали для боковины дна 7,5 см, и каждый квадрат имеет сторону, равную 7 см. Материалы и инструменты. Нам потребуется хлопковая пряжа трех цветов, про нее я еще скажу отдельно. Крючок номер один с половиной, игла с широким ушком для того, чтобы спрятать кончики нитей, и ножницы. Желтая оранжевая пряжа, из которой я вязала с серединки квадратов, у меня Vita Cotton Coco. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок, и здесь на 50 грамм 240 метров. На сумку ушло примерно по мотка каждого цвета. Основная фоновая пряжа, которую я использовала для обвязки квадратов, Вязание общей детали для боковины дна и ручек – это пехорка Summer Simple в составе 60% хлопка и 40% полиэстра. На 100 грамм здесь 509 метров. Этой пряжи также ушло примерно пол мотка. Кстати, минимальный номер крючка, который заявлен и на той, и на другой пряже, больше, чем тот, который я использовала. Но я хотела, чтобы сумка была более плотной, поэтому взяла именно крючок номер 1,5. Так что тут уже на ваше усмотрение. Сами мотивы несложные. я просто взяла в интернете понравившуюся мне схему. Вы тоже можете воспользоваться ей, если вам так удобнее. Теперь подробно рассмотрим процесс вязания каждого ряда нашего квадрата. Приступим к работе. Первый ряд. Цветной пряжей делаем скользящую петлю. И набираем 3 воздушные петли подъема. Далее в это же кольцо провязываем 15 столбиков с одним накидом. Провязали. Хорошенько затягиваем серединку и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю наших петель подъема. Первый ряд готов. Второй ряд. Делаем 4 воздушные петли, где 3 воздушные петли – это петли подъема, выполняющие роль первого столбика с одним накидом, а еще одна петля – это воздушная петля между столбиками. Далее вяжем так. Столбик с одним накидом, одна воздушная петля, опять столбик с одним накидом и еще раз одна воздушная петля. И так до конца ряда. Столбики с накидом вяжем в каждый столбик предыдущего ряда, ничего не пропуская. Провязали. В конце ряда делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю петель подъема. Третий ряд. Три петли подъема. Два столбика с одним накидом подарку из одной воздушной петли предыдущего ряда. И столбик с одним накидом в столбик с одним накидом предыдущего ряда. Повторяем до конца ряда. Заканчиваем ряд двумя столбиками с одним накидом подарку из одной воздушной петли. И делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю петель подъема. В общей сложности в третьем ряду у нас должно получиться 48 столбиков с одним накидом, включая петли подъема, которые выполняют роль первого столбика. Четвертый ряд. Одна петля подъема. И в то же самое место, куда мы вязали соединительный столбик в предыдущем ряду, то есть в третью петлю подъема предыдущего ряда, вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. И в третий вяжем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. Опять пропускаем 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. И в третий вяжем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика с 1 накидом предыдущего ряда и в третий вяжем столбик без накида. Еще раз 2 воздушные петли и опять пропускаем 2 столбика с 1 накидом предыдущего ряда и вяжем столбик без накида в третий. Повторяем то же самое до конца ряда. То есть сначала делаем 5 воздушных петель и так далее. Дошли почти до конца ряда. Делаем 2 воздушные петли и вяжем соединительный столбик в первый столбик без накида в этом ряду. Четвертый ряд готов. Должно получиться 4 уголочка из 5 воздушных петель. Пятый ряд. Для того, чтобы связать пятый ряд, нам нужно немного передвинуть начало ряда. Для этого под арку из первых 5 воздушных петель предыдущего ряда мы делаем 1 соединительный столбик. Все, здесь новое начало ряда. Далее 3 петли подъема, которые играют в данном случае роль первого столбика с одним накидом. И под эту же арку вяжем еще 4 столбика с одним накидом. В общей сложности получается 5 столбиков с одним накидом. Теперь 3 воздушные петли и опять под эту же арку вяжем 5 столбиков с одним накидом. Подарку из двух воздушных петель предыдущего ряда вяжем 1 столбик без накида. И подарку из трех воздушных петель предыдущего ряда вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Затем подарку из двух воздушных петель предыдущего ряда снова делаем один столбик без накида. Повторяем то же самое до конца ряда, а именно 5 столбиков с одним накидом подарку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. 3 воздушные петли, еще 5 столбиков с одним накидом под ту же самую арку и так далее. Дошли до конца ряда, провязав последний столбик без накида подарку из двух воздушных петель предыдущего ряда. Делаем соединительный столбик в третью петлю подъема. На этом пятый ряд завершен. А также здесь мы заканчиваем вязать цветной пряжей и в шестом ряду будем вязать уже фоновой пряжей. Поэтому закрепляем и обрезаем цветную ниточку. Шестой ряд. Здесь начало ряда у нас опять меняет место. Ряд должен начаться под аркой из трех воздушных петель в любом из четырех уголков нашего квадрата. Заводим крючок подарку, берем нить фоновой пряжи, захватываем ее и вытягиваем петлю. Затем берем в руку вместе и кончик, и рабочую нить и провязываем одну воздушную петлю. Оставляем кончик. Все, нить закреплена. И мы сделали первую петлю подъема в начале шестого ряда. Под эту же арку вяжем один столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида. Дальше делаем 5 воздушных петель. Пропускаем 5 столбиков с одним накидом предыдущего ряда и делаем 1 столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. В третий вяжем 1 столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда и делаем 1 столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Теперь 5 воздушных петель. Пропускаем 5 столбиков с одним накидом предыдущего ряда и делаем столбик без накида подарку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Повторяем то же самое до конца ряда, то есть 3 воздушные петли. Столбик без накида под арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. 5 воздушных петель, пропускаем 5 столбиков с одним накидом предыдущего ряда и так далее. Дошли до конца, связав последние 5 воздушных петель. Теперь делаем соединительный столбик в первый столбик без накида этого ряда. Шестой ряд закончен. Седьмой ряд. Этот ряд последний. Снова сдвигаем начало ряда. Для этого подарку из двух воздушных петель предыдущего ряда делаем соединительный лист столбик. Все, готово. Теперь три петли подъема. Они выполняют роль первого столбика с одним накидом. Затем 2 столбика с одним накидом под эту же арку. В общей сложности получилось 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом под ту же арку. Подарку из пяти воздушных петель предыдущего ряда вяжем пять столбиков с одним накидом. Далее под арку из трех воздушных петель предыдущего ряда 3 столбика с одним накидом. И под следующую арку из трех воздушных петель еще 3 столбика с одним накидом. И опять 5 столбиков с одним накидом подарку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. Повторяем то же самое до конца ряда, а именно уголок из трех столбиков с одним накидом, двух воздушных петель и 3 столбиков с одним накидом подарку из 2 воздушных петель предыдущего ряда и так далее довязали заканчиваем 5 столбиками с одним накидом подарку из 5 воздушных петель предыдущего ряда делаем соединительный столбик в третью петлю подъема закрепляем обрезаем и прячем кончики нитей первый квадрат готов Напоминаю еще раз, что для стенок сумки нам нужно 24 квадрата, 12 с серединкой одного цвета и 12 другого. Вяжем еще 23 квадрата самостоятельно. Связали нужное количество квадратов и теперь будем сшивать их вместе. Сочетайте цвета так, как вам нравится. У стенок будет 3 квадрата в ширину и 4 в высоту. Сначала я соединю все квадраты по горизонтали, потом по вертикали. Делать это будем следующим образом. Берем нить нашего фонового цвета, завязываем на ней узелок так, как будто собираемся набирать воздушные петли. И затягиваем этот узелок на крючке. Таким образом мы закрепили нить. Берем в руку первую пару квадратов. Обозначаться они будут как первый и второй. Первый у нас как бы сверху от крючка, а второй снизу. По одной стороне квадрата у нас получается 24 петли. Соответственно, и шить нам нужно такое же количество. Сшивать мы будем за задние полупетли. Вводим крючок в первую петлю стороны первого квадрата, сверху вниз, захватывая заднюю полупетлю. И сразу же точно так же вводим крючок в первую петлю стороны второго квадрата, сверху вниз, захватывая заднюю полупетлю. Следите, чтобы рабочая нить всегда находилась под крючком между квадратами. На крючке получилось 3 петли вместе с той, которой мы закрепили нить. Теперь захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все 3 петли. Старайтесь вязать не сильно туго. Снова вводим крючок. Теперь уже в следующую петлю стороны первого квадрата сверху вниз, захватывая при этом заднюю полупетлю. И в следующую петлю стороны второго квадрата сверху вниз, захватывая заднюю полупетлю. Опять у нас на крючке получилось 3 петли. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли. Покажу еще раз. Заводим крючок в следующую петлю стороны первого квадрата, сверху вниз, захватывая при этом заднюю полупетлю. Затем в следующую петлю стороны второго квадрата, также сверху вниз, захватывая заднюю полупетлю. На крючке образовалась 3 петли. Подхватываем рабочую нить и выводим ее через все эти петли. Вот какой шов у нас должен получаться. Таким образом сшиваем стороны двух первых квадратов до конца. Закончили. Рабочую нить не обрезаем, просто берем в руку следующую пару квадратов и продолжаем сшивать их так же как и предыдущую. С третьей пары квадратов поступаем аналогично. Итак, мы сшили первые два ряда квадратов по горизонтали. Закрепляем и обрезаем нить. Этим же способом пришиваем еще два ряда квадратов по горизонтали. Я уже закончила с одной стороны сумки по горизонтали. По вертикали сшиваем квадраты также. Здесь получается всего два шва. Вторую стенку сумки сшиваем самостоятельно. Теперь у нас есть две готовые стенки сумки. Пока откладываем их в сторону и переходим к вязанию боковин и дна. Боковины и дно сумки вяжутся одной деталью, также из фоновой пряжи. Не сильно туго или слабо набираем 265 воздушных петель, где 264 основные петли и одна петля подъема. Такое количество петель получается по трем сторонам стенок сумки. Туда мы будем пришивать наши боковины и дно. Набрали. И первый ряд мы будем вязать не за полупетли косички из воздушных петель, а за ее задние перемычки. Вот они. Эту деталь мы будем вязать полустолбиками с накидом. Переворачиваем косичку и вяжем полустолбиками с накидом, начиная со второй петли от крючка. Всего 264 полустолбика с накидом. В таком случае по тому краю полотна, где мы начинали вязание, у нас тоже получится косичка. И потом будет удобнее сшивать детали. Напоминаю еще раз. Первый ряд мы вяжем полустолбиками с накидом за задние перемычки косички из воздушных петель. Второй все последующие ряды мы вяжем как обычно. За обе полупетли косички. И вяжем так. Одна петля подъема, переворачиваем вязание и 264 полустолбика с накидом. Нам нужно провязать еще 17 рядов. В общей сложности боковины и дно будут состоять из 18 рядов. Я закончила вязать боковины и дно и уже пришила к ним одну стенку сумки. Вот как должно получиться. Теперь получившуюся длинную полосу пришиваем по трем сторонам стенок сумки. Длинной, короткой и еще одной длинной. Пришиваем тем же способом, каким мы сшивали наши квадраты. Покажу еще раз. Вводим крючок сверху вниз в первую петлю боковины, захватывая при этом заднюю полупетлю. Затем в первую петлю стороны квадрата, сверху вниз, захватывая при этом заднюю полупетлю косички. На крючке у нас три петли. Подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли. Помните, что рабочая нить всегда должна находиться под крючком, между деталями. И так далее. У вас должен получиться точно такой же шов, как и между квадратами стенок. Основная часть сумки готова. Теперь приступим к вязанию ручек. Ручки у нас будет две. Фоновые пряжи и не туго набираем 156 воздушных петель, где 155 это основные петли и одна петля подъема. Первый ряд мы опять будем вязать за задние перемычки косички из воздушных петель, так же как у детали боковины дна. Переворачиваем косичку и вяжем соединительными столбиками, начиная со второй петли от крючка. Всего 155 соединительных столбиков. Вяжем не сильно туго. Первый ряд готов. Второй и все последующие ряды вяжем следующим образом: делаем одну петлю подъема, разворачиваем вязание. Первую и последнюю петли ряда провязываем соединительными столбиками за обе дольки петли предыдущего ряда, а остальные вяжем соединительными столбиками только за заднюю полупетлю. В таком случае получается 1 соединительный столбик за обе дольки петли, 153 соединительных столбика за заднюю полупетлю. И еще один соединительный столбик за обе дольки петли. Всего 155 соединительных столбиков. Показываю на примере. Мы довязали второй ряд до последней петли и вяжем ее так же, как и первую, за обе дольки. Сейчас мы полностью провязали два ряда. Аналогичным способом нам нужно связать еще 18 рядов. В общей сложности ручка будет состоять из 20 рядов. Затем самостоятельно свяжите вторую ручку по тому же принципу. Вот так выглядят готовые ручки. Следующим этапом мы будем обвязывать основную часть сумки по верхнему краю. Ручки мы пришьем к сумке одновременно с обвязкой. Обвязки у нас будет два ряда. Когда я пришивала боковины и дно, в конце я не стала обрезать нить и буду делать обвязку, используя ее. Также можно просто присоединить новую нить вместо соединения боковины со стенкой. Делаем одну петлю подъема и начинаем вязать по стенке, где у нас квадраты. И тут мы вяжем столбиками без накида за заднюю стенку петли. Одновременно прячем ниточки, которые остались от сшивания деталей. По стенке с квадратами должно получиться 72 столбика без накида. Дошли до боковины. Я уже немного провязала по ней, чтобы показать. Здесь мы тоже вяжем столбиками без накида. Один столбик без накида в ряд, один между рядами. По боковине у меня получилось 28 столбиков без накида. Затем вторая стенка с квадратами. Которую мы обвязываем столбиками без накида за задние полупетли. И еще одна боковина. Где мы вяжем 1 столбик без накида в ряд, один между рядами. Дошли до конца первого ряда обвязки и делаем соединительный столбик в первую петлю подъема. Второй ряд. Здесь мы будем вшивать ручки. В начале второго ряда мы не делаем петлю подъема, а сразу начинаем вязать. И этот ряд мы вяжем соединительными столбиками за обе дольки петель предыдущего ряда. Не туго. Сначала вяжем 11 соединительных столбиков. Вязали. Берем первую ручку, прикладываем ее к сумке и с 12 столбика начинаем ее пришивать, одновременно проходя крючком и в столбике сумки и в край ручки. Протыкаем край ручки между рядами в том месте, где мы вязали соединительные столбики за обе дольки. В месте соединения ручки и сумки у нас должно получиться 9 соединительных столбиков. Пришили первый конец ручки. Провязываем 32 соединительных столбика по стенке сумки. Затем ввязываем второй конец ручки, провязав 9 соединительных столбиков, одновременно протыкая столбики сумки и край ручки. Довязываем до конца стенки еще 11 соединительных столбиков, потом 28 соединительных столбиков по боковине и со второй стороной сумки и со второй ручкой поступаем аналогично. В общей сложности во втором ряду обвязки должно получиться 200 соединительных столбиков. Довязали второй ряд. Обрезаем нить, вытягиваем ее и вставляем в иглу. Проходим иглой под обеими дольками первого соединительного столбика ряда. И возвращаемся туда, откуда выходит нить, проколов при этом петлю предыдущего ряда. Подтягиваем нить. Получается ровный край. Теперь закрепляем и прячем оставшиеся кончики. Проводим в это. Сумка готова. Надеюсь, что я рассказала и показала все понятно, но если нет, то обязательно напишите об этом в комментариях, и я помогу вам разобраться. Спасибо вам за просмотр и до скорой встречи!